Новосибирск влечет авантюристов, Душевно принимая всех гостей. Среди потоков и высоких скоростей Он смотрит ввысь на небосот чистый. Тут сходятся дороги и мосты Между людьми со всех концов планеты. И ноем неожиданно согреты Бывают души среди апрельской красоты. И в ноябре трещат январские морозы, а май неотличим от октября. Но если ты живешь, любовь творя, И средь зимы вокруг благоухают розы. Не засыпает город ни на миг, Размах сибирский виден всем и сразу. Коль доль обиды не гулял ни разу, То глубины его и вовсе не постиг. А она — видение не контрастов всех мастей, Невзирая на касты депутатов, певцов и артистов. Педагогов и музгитаристов, речников, велончелистов, коммерсантов, криминалистов. Машинистов, врачей и ученых, инженеров, блондинок-точеных, академиками-увлеченных, на признание обреченных. И над всеми бескрайняя высь, ведь не зря они здесь собрались. В одном месте каждому близкому, что зовется Новосибирском.